Лекарство от почечной недостаточности разрабатывает молодой ученый Казанского федерального университета Марина Гомзикова. Исследования получили грантовую поддержку Российского научного фонда. О разработке средства, способного заменить трансплантацию органа, расскажет наш корреспондент. По статистике, за последние 20 лет заболеваемость почечной недостаточностью в России увеличилась в 4 раза. И если на ранних стадиях болезнь, приводящая к нарушению всех функций почек, поддается медикаментозному лечению, то на поздних стадиях оно бессильно. В таком случае состояние пациента будет зависеть от диализа, удаляющей из организма продукты обмена веществ и жидкости, которые почки не в состоянии удалить. Но диализные кабинеты не справляются с большим потоком пациентов. Альтернативным вариантом может оказаться пересадка.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 Разрабатываемое учеными КФУ лекарства представляет собой физический раствор, который будет вкалываться пациенту внутривенно. В нем будут находиться так называемые микровизикулы, проще говоря, микроскопические пузырьки, выделяемые клетками как животных, так и человека. Стоит отметить, что Марина Гомзикова вместе с коллегами начала изучать их практически 10 лет назад. За это время удалось установить, что микровезикулы стимулируют выживаемость клеток, прорастание кровеносных капилляров и подавляют нежелательные иммунные реакции. Мы исследовали их восстанавливающую активность, то есть регенеративную активность на различных моделях повреждений органов. Это повреждение нервной ткани, это повреждение легочной ткани. И вот в настоящем проекте мы исследуем их биологическую активность и способность стимулировать регенерацию на модели повреждения почек. Сами по себе микровизикулы – это лишь переносчики биоактивных молекул. В норме они выделяются почти всеми клетками организма, но больше всего целебных свойств содержат микровезикулы стволовых клеток. Их выращивание происходит в специальном инкубаторе. Вот в таких фласках мы выращиваем клетки человека и животных. Они находятся сейчас в питательной среде. Клетки прикреплены к одной чашке. И после того, как мы поменяли или добавили новую питательную среду, новую порцию питательной среды, мы ставим их в инкубатор. Здесь в инкубаторе они растут. Инкубатор поддерживает условия среды. Это температура 37 градусов и процент 2-5%. Эти условия имитируют внутреннюю среду организма, комфортную для роста и деления клеток. Следующим этапом исследований станет введение раствора из микровизикул лабораторным мышам. Главным критерием успешности станет сначала безопасность, а затем эффективность средства. Лишь при строгом соблюдении этих факторов участвовать в клинических испытаниях смогут в дальнейшем и люди. На первом этапе происходит оценка безопасности препарата и только безопасности, а далее уже оценивается его эффективности для лечения заболеваний. По словам Марины Гомзиковой, при эффективности микровизикул лекарство может быть разработано уже через 6-8 лет. Препарат сможет помочь не только в лечении почечной недостаточности, но и при токсических повреждениях внутренних органов. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюс.